Приветствую, на связи Мария Налогина. Продолжаем нашу рубрику «Спроси устав». Сегодня, кстати, мы находимся в Балкарии на Голубых озерах, и сегодня а, сзади меня вы можете видеть красивые водопады. Сегодняшний вопрос в нашей рубрике звучит следующим образом. Как мне работать удаленно, если я нахожусь в Украине, а мой работодатель находится в России? На самом деле абсолютно неважно, где находится ваш работодатель. На то она и удаленная работа. Если вы хотите работать удаленно, то вы можете позволить себе работодателя в абсолютно любом конце мира. Это может быть даже работодатель хоть с Америки, хоть с Украины, хоть с России, хоть с Индонезии, хоть откуда. Какая разница, где находится ваш работодатель и где находитесь вы, если вы работаете с ним дистанционно если вы общаетесь все вопросы решаете рабочие по интернету если вы можете с ним созвониться в том же скайпе либо переписываться по почте и решать все текущие задачи абсолютно неважно где вы находитесь в этом огромное преимущество удаленной работы вы можете находиться как дома с ребенком в любимом кафе куда нибудь поехать путешествовать вам нужен только интернет и ваш ноутбук это самое важное просто научитесь искать себе заказчиков если вы научитесь правильно выстраивать отношения с заказчиками то абсолютно неважно, где вы и где ваш заказчик я надеюсь это видео было для вас полезным если это так то жмите мне нравится и подписывайтесь на наш канал а прямо здесь вы можете увидеть следующее наше видео из рубрики спроси устав посмотрите ответы на следующие вопросы которые вы задаете на связи была Мария лобина увидимся с вами в следующих видео пока